Уже обиду затаял Проставание в жизнь мою напоминаю счастье, путь отрезов уходя. Очень жаль, что вы меня не Конечно, в чем-то был неправ. Только почему же вы запомнили просколючесть, а не добрый раб. Очень жаль, что вы... От душевных ран. Очень жаль, Что вы меня не поняли. Ведь закрыта, саженные мосты. А разлуки наши Растрезвонили. Кому так доверяли мы. Очень жаль, что вы меня не поняли. Может, время сможет нам помочь. Не сейчас совсем не дай роли. Сердце и душе сплошная ночь. Чуть Даже друг друга мы не будем.